Давайте разгадаем загадку, как же в системе 1 с розницы включается функционал по взаиморасчетам с клиентами. На самом деле все просто. Раздел администрирования, продажи и вот она наша опция. Включаем опцию расчеты с клиентами и посмотрим, как изменился состав, отчета, раздел, состав отчетов раздела продажи. Можно заметить, что появился новый блок, расчеты с покупателями давайте позовем отчет посмотрим что же он нам отобразит отчет пустой результат кажется неожиданным но на самом деле если задуматься то мы с вами отражали операции продаж в условиях отключенного функционала давайте мы с вами посмотрим какие движения у нас с вами документ реализация товаров системе зарегистрировал мы с вами видим что нет никакой информации по взаиморасчетам давайте просто перепроведем документ хм, можно заметить что появился появились движения по регистру накопления расчета с клиентами хорошо. Давайте перепроведем также и связанные документы. В нашем случае это возврат товаров от покупателя. И снова позовем наш отчет. Отлично. Вот он наш долгожданный ожидаемый результат. Хорошо. Давайте сейчас немножечко остановимся и в следующей части продолжим рассмотрение взаиморасчетов с покупателями.